Вы задумывались о том, что уже тысячи людей работают через интернет и получают офисную зарплату, не выходя из дома? Их утро начинается не со спешки пробок или общественного транспорта, а с занятий йогой или похода в бассейн. Они зарабатывают по 20, 30 или даже 50 тысяч рублей. Пока вы страдаете в душном офисе, эти люди устраиваются с ноутбуком на лужайке в парке. Сотни счастливых мам проводят время с детьми и зарабатывают удаленно. Сотни пожилых людей не думают об уходе на пенсию, потому что работодатели не смотрят на их возраст. Множество молодых людей месяцами живет в жарких странах и успешно зарабатывает через интернет. Вы спросите нас как они это делают сейчас вы узнаете об этом все очень просто эти люди уже освоили современные интернет профессии и работают там где им удобно и когда у них есть время дома на даче у моря в жаркой азии они пишут тексты для сайтов, консультируют покупателей в интернет-магазинах, ведут группы в социальных сетях, организуют рекламные кампании, управляют проектами или создают профессиональное видео. Что их отличает от вас? Сейчас эти счастливчики выполняют всю работу дистанционно. Поначалу они тоже думали, что работа в интернете – это не для них. Они не знали, с чего начать. Плохо разбирались в технических деталях и считали, что в интернете сплошной обман. Но если бывшие бухгалтеры и продавцы цветов, учителя и спортсмены, работники заводов и управляющие крупных компаний смогли это сделать, значит сможете и вы. Вы хотите получать стабильную зарплату каждый месяц и быть востребованным долгие годы? Хотите заниматься делом, которое вам по душе и самому выбирать, с кем работать, а с кем нет? Хотите самостоятельно определять свой график и решать, где именно провести сегодняшний день? Хотите работу, где смотрят только на результаты вашего труда? И неважно, сколько вам лет, модно ли вы одеты и кем вы были до этого? Все это станет реальностью, когда вы освоите одну из современных интернет-профессий. Их большое множество, и обязательно найдется подходящее для вас.